Пусть стороны угла с вершиной в точке B пересекаются с окружностью в точках A и а 1 C и C1, причем C1 и а 1 ближайшие к вершине точки пересечения. Рассмотрим треугольник ABC1. Угол AC1C внешний угол этого треугольника. Значит, угол AC1C равен сумме углов ABC и BAC1 откуда угол АВС равен разности угла АС1С и угла А1АС1. Но по теореме об измерении вписанного угла, углы в правой части последнего равенства измеряются половинами соответствующих дуг АС и А1С1. Следовательно, полуразностью этих дуг измеряется и данный угол АВС.